У вас нет времени, чтобы приготовить вкусный и сытный ужин? В этом рецепте соединилась итальянская паста фиттуччини и французский сырный соус марний. Для подачи этого блюда можно добавить свежих помидоров и зеленый лук. Если хотите, чтобы соус был менее густым, добавьте в него больше молока, готовьте с удовольствием. В конце видео я покажу ингредиенты для готовки. Поставьте воду для варки фетучини, отварите их в кипящей воде согласно инструкции, указанной на упаковке. Влейте тонкой струйкой горячее молоко в обжаренную муку, тщательно перемешивая до однородности. Добавьте сыр, натертый на терке, распустите его в горячей смеси, помешивая лопаточкой. Выложите отваренные фетучини на блюдо, полейте их соусом поперчите по вкусу приятного аппетита ставим лайк и подписываемся подписка на канал гарантия свежих вкусных рецептов необходимые ингредиенты масло сливочное 30 грамм мюка 2 столовые ложки без верха молоко 300 миллилитров пармезан 30 грамм или сыр швейцарский мюкатный орех половина чайных ложки молотый фетучини 300 грамм соль по вкусу перец черный по вкусу молотый количество порций 4 комментируйте подписывайтесь лайкайте подписка гарантия того что не пропустите свежие вкусняшки до встречи